Приветствую вас на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я вам наглядно покажу, как создать загрузочный носитель с операционной системой Windows 10 любой разрядности через официальную утилиту Microsoft. Плюс данного способа заключается в том, что вам не придется искать ISO файл и использовать посторонние утилиты. Минус заключается в том, что вам потребуется некоторое время для того, чтобы система скачала ISO файл с официального сайта и создала загрузочный диск. Давайте приступим. Первым делом нам требуется скачать программу Media Creation Tool 1909 с официального сайта microsoft.com. Открываем браузер, заходим сразу на сайт, либо пишем в поисковике скачать Windows 10, либо Windows 10. Открываем данный сайт. Здесь нам требуется нажать по кнопке скачать средства сейчас. Скачем как раз программу Media Creation Tool 1909. Вот она. Главное условие перед запуском данной программы убедитесь что вы зашли в систему пользователя который имеет права администратора иначе у вас при создании заключенного носителя даже если вы введете логин и пароль перед запуском у вас система поругается попросит вас зайти в систему пользователя с прав... правами администратора в моем случае условие выполнено так что продолжаем запускаем программу Давайте закроем для удобства, выполняется подготовка. Соглашаемся с условиями, нажимаем кнопку «Принять». Программа позволяет выполнить два действия. Первый это обновить текущую систему до Windows 10. То есть, если вы сидите, находитесь или сидите на Windows 7, на Windows 8 или Windows 8.1, то вы можете обновить через данную программу до Windows 10 без сохранения файлов или сохранением всех файлов. Данный видеоурок я тоже сниму и наглядно покажу, как это все происходит. В данном случае нам требуется второй пункт это создать установочную оси. Краем его и нажимаем Далее. Теперь нам программа запрашивает, какие параметры нам требуются для создания ISO файлов. То есть, по умолчанию выставим вот такие. Если мы уберем галочку, мы сможем их изменить. Выбрать язык системы, выпуск будет только Windows 10, и разрядность нашей системы, которую мы будем устанавливать в будущем. Давайте выставим вот такие параметры. Нажимаем «Далее». Теперь нам предлагают выбрать носитель. Это флешка, либо DVD диск. Как вы видите, условия у флешки не менее 8 гигабайт. В моем случае как раз будет использоваться флешка. Вот они. То, что они заняты, сейчас не имеет значения, так как программа сама их отформатирует. Выбираем нужный нам ПО и нажимаем Далее. Для наглядности я поставил две флешки. То есть, если у вас будет выбрана одна, то у вас будет выглядеть вот таком образом только E, например, esd.usb. Если у вас будет несколько флешек, вы сможете выбрать нужную флешку, которую будем устанавливаться из и файл и создавать загрузочный диск. Выбираем, например, первую и нажимаем Далее. Все, все действия, которые от вас требовались, выполнены. Теперь программа выполнит все оставшиеся шаги сама. Первый шаг – это скачивание софт-файла, второй – проверка и третий – это уже создание загрузочной флешки. После чего программа повесит с вас и будет предложено нажать «Готово». В это время вы можете спокойно свернуть окно и заниматься любым действием. Главное не выключить компьютер, не закрыть программу и не вытащить флешку. Давайте дождемся окончания процесса. Закрученный носитель создан и готов к использованию. Нажимаем кнопку «Готово» и дожидаемся закрытия программы. На этом видеоурок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось, и, конечно, репостите их. Всем спасибо и до скорой встречи!